Итак, друзья, всем добрый день, доброго времени суток. приветствуем вас на сегодняшней нашей с вами регулярной Zoom-встрече. Сразу давайте проверим, как у нас идет звук, как идет картинка. Кому-то добрый вечер, да, Алексей, кому-то добрый день, кому-то доброе утро. Давайте поставим в чат значочек плюс или 10, давайте 10, да, как идет уровень звука, как нас слышно, как видно. Здорово. Спасибо, друзья. Так, отлично. Ну и хотелось бы понимать, какая у нас сегодня география присутствует на нашей конференции. Было бы здорово, а то все время проводим. Хотелось бы понять, кто у нас по вторникам в 15.00 в основном присутствует. Какие это у нас города, какие страны. Было бы здорово, если бы вы в чат написали, кто с какого города, кто с какой страны. Очень бы были бы вам благодарны. Пока все остальные собираются у нас на Zoom. Напишите, пожалуйста, кто с каких у нас городов, кто с каких регионов, кто с каких стран. Курган, да, Курган – это у нас Россия. У -у -у. Ну, остальные, видимо, стесняются. Друзья, пишите, не стесняйтесь, заодно было бы здорово понять, кто сегодня первый раз. Иркутская область, ну да, это все, что у нас связано с часовой разницей. Да? В основном это плюс 1-4 часа, плюс 5 часов. Дальний Восток, вот было бы здорово, чтобы у нас тоже присоединялся. Но в любом случае будем над этим вопросом работать. Так, друзья, кто сегодня первый раз? Чтобы не сориентироваться в как подавать лучше информацию, в каком объеме, в как именно каким больше блоком уделять время, напишите, кто сегодня первый раз. Тогда мы поймем, как нам лучше сегодня продуктивнее с вами провести нашу встречу. Уделить внимание именно разъяснению самой системы дата майнинга, либо как-то все-таки поотвечать на вопросы тем людям, кто уже в курсе, что за продукт, что за продукт даты майнинга, какие плюсы он дает, как при помощи него можно зарабатывать в пассивном режиме, в том числе, в ближайшей перспективе. Поэтому поставьте, пожалуйста, кто первый раз, q 1. Кто не, кто не первый раз цифру 2, будет здорово, чтобы нам с вами чат не засорять цифрами. Угу, спасибо, Галина, спасибо. Угу. Так. Угу, угу. Ну, в основном тогда, если все знакомы с продуктом, если у нас сегодня присутствуют люди, кто сегодня не первый раз, давайте мы коротко с вами пробежимся по продукту датамайнинг, что это такое, и вы можете в чат писать вопросы, сразу же, да, я буду по, по ходу зума их читать, ну, естественно, сразу же буду на них отвечать, да. То есть мы с вами сегодняшний зум проведем таким образом. Я еще раз объясню принципы работы платформы Data Mining. Да? И, соответственно, потом уже отвечу на вопросы. Ну и, соответственно, дам новости о этой неделе, что у нас ожидает с вами в конце недели. Поэтому не пропустите эту информацию. Итак, друзья, что такое продукт Data Mining, да? Продукт дата майнинг вообще в переводе, если это означать, это добыча данных какая-то добыча данных, мы используем непосредственно соцсети, да поскольку сейчас все работают в социальных сетях, в том числе и соцсети сейчас используются в основном не как средство для пере, там, переписки да, в основном э, своем объеме, да и не как просто репосты фотографий, все прекрасно понимают, что любая соцсеть э, – это огромное количество людей да, по всему миру, если мы с вами возьмем ВКонтакте, одноклассники, русскоязычные соцсети вот в чистом формате, это огромнейшая тоже целевая аудитория. Если мы с вами возьмем Facebook, LinkedIn, другие международные социальные сети, это огромнейшее количество людей. Но все эти соцсети, они как бы отдельные корпорации, отдельные компании, и их задача зарабатывать на нас с вами, используя нас с вами как бесплатных пользователей, деньги. Да? Они это делают по-разному. Какие-то платные функции вводят, также дают возможность предпринимателям продвигать свой бизнес внутри социальных сетей, сетей и, соответственно, тем самым берут деньги за рекламу, за показы, ну, все, все это вы прекрасно знаете, да, а, и поскольку сейчас весь бизнес, да, практически весь, он уходит в интернет, поскольку эпоха интернета и пандемии тоже этому способствует, ну, и вообще, в принципе, если разговаривать с точки зрения философии, да, давно уже было, скажем, пора, да, поскольку сейчас уже переход э, рабочей недели совсем по-другому происходит, люди используют различные возможности заработка, не только там основная работа, да, на которую вы учили, Возможно, там, в институте, в колледже, либо в техникуме, если старшее поколение, если вы входите на работу по рабочему графику, 5 дней в неделю, 2 дня выходных, там, с 9 до 6, с 8 до 5, с 10 до 7, это совершенно не важно. То есть... Сейчас идет пере, пере, некая переформация э, вообще смысла рабочей недели. Многие используют трехдневную рабочую неделю в разных странах, и в России в том числе. Э, Кто-то вообще использует удаленный формат работы. И вот эта вот категория фрилансеров, людей, которые э, работают вне штата, да, так скажем, которые могут через интернет вести э, свое направление, сотрудничать с несколькими компаниями, одновременно выполняя свой объем работы. Это разные профессии в том числе и менеджеры по продажам, это агенты а, свободные по продажам, ну и так далее. То есть все широко сейчас смотрят на источник дополнительного дохода именно в интернете, либо дополнительного, либо основного, да? если мы с вами берем обычных людей. А также предприниматели, люди, которые занимаются мелким, средним бизнесом, да и крупным в том числе, все широко используют все вот эти инструменты продвижения продаж в интернет, в том числе и социальные сети. Вот, и... Поскольку социальные сети заняли такую очень плотную нишу, естественно, используются различные инструменты. Помимо того, что мы с вами знаем, это сайты, это лендинги, это SEO-продвижение, это контестная реклама, это таргетинговая реклама реклама это там skype зумы, то есть все вот эти вот воронки продаж все эти KPI, и как их называют это холодный звонок просто звонок встреча встреча в зуме встреча там где-то в офисе все это некая воронка некий инструментарий который позволяет предпринимателю соответственно нарабатывать клиентскую базу ну и поскольку мы прекрасно понимаем, как в этом рынке работать, то есть мы поняли, что нам необходимо просто запускать свою платформу, которая работает по принципу шеринговой экономики. То есть когда мы заинтересованы в людях, люди заинтересованы в нашем продукте, естественно, на разделении прибыли от этого продукта. Вот так вот родился продукт Data Mining. Именно изначально он родился в 2016 году у нас, и мы поняли, что пора бы уже начинать это все выводить. Но для того, чтобы хорошо зарабатывать, да, естественно, у любого предпринимателя нужно иметь свою клиентскую базу. Вот это как раз становится уже не то, что проблематично. То есть э, тут надо понять, что проблема не в самой наработке клиентской базы, а именно в конкуренции, поскольку. Уникальных продуктов все меньше и меньше. да Люди практически продают все одно и то же. В принципе, это не страшно, это нормально, и поскольку все прекрасно понимают, что а, сейчас, используя гаджеты, там, компьютеры, гаджеты, все что угодно… Человек, прежде чем что-то найти, он, естественно, лезет в интернет. Как только он залез в интернет, все, естественно, он может примониторить цены, посмотреть для себя выгодные условия, ну и так далее, и так далее, и так далее, все, что с этим связано. Поэтому борьба за клиентскую базу, формирование клиентской базы – это основное. Дальше уже начинают работать на удержание, на наработку новых клиентов и контактов. Вот все технологии, в том числе и видеоформат, когда люди сейчас выкладывают какую-то информацию о продукте, услуге на YouTube, там инстаграме в тик токе все это сосредоточено на том чтобы наработать вот эту базу контактов которые за тобой следят и потом уже приступить к продажам в эту базу либо к монетизации этой базы и там уже используют уже такие персонализированные больше предложения но поскольку без инноваций Заработать серьезные деньги невозможно, а мы как раз специализируемся в рынке инноваций, инновационных технологий. Мы в основном развиваем две технологии – это блокчейн-технологии и все, что связано с искусственным интеллектом. Вот продукт дата датамайнинг – это и есть искусственный интеллект. То есть, ну, поскольку каждый из вас имеет свои социальные сети, и мы в основном делаем акцент, на первоначальном этапе делали на социальные сети, то сейчас мы еще и подключаем к майнингу такой продукт, как YouTube-канал, да, то есть все видеопостинги. То есть мы забираем ä, данные не только социальных сетей, да, и формируем огромнейшую с вами клиентскую базу, которую мы потом в дальнейшем будем использовать в разных и в продажах, и в формировании различных предложений в эту базу э, продуктов линейки NEMI, наших продуктов, поскольку мы в такие вошли очень плотные партнерские отношения. Естественно, мы заинтересованы и в развитии компании Everreach, извиняюсь, не NEMI, а уже Everreach, э, и в продвижении всей линейки продуктов. Э, и мы, мы поняли, что есть инвестиционный сектор, есть рынок e-commerce, и есть рынок блокчейн-технологий. Вот это все мы будем объединять в одно единое целое. Естественно, люди, которые приобретают продукт дата-майнинг, они, естественно, имеют приоритеты, они имеют огромные перспективы uh, в дальнейшем uh, в заработке и на партнерской программе, и на продвижении каких-то уникальных продуктов, которые мы предлагаем, и также в заработке uh, на, на продукте дата-майнинг. Код вот к продукту дата-майнинг. Дата-майнинг он позволяет вам сделать так, чтобы все ваши социальные сети начинали вам приносить доход. Да, от, ну, именно пассивную прибыль от продаж в эту базу. Поскольку мы делаем акцент, мы прекрасно понимаем, что предпринимателей э, на, в жизни их достаточное количество. Но есть люди, и их больше, да, которые в основной своей массе, они не занимаются предпринимательской деятельностью, они занимаются там, работой и так далее, но социальные сети имеют все. И все, естественно, слышали и знают то, что люди зарабатывают в социальных сетях, но, как правило, уделять на это очень много времени, да, э, ну, как бы не получается. Да? А, в итоге человек что он начинает делать? Он как бы слышит, что кто-то зарабатывает на социальных сетях, начинает обучаться этому, как правило, он покупает какие-то видеокурсы а, по SMM, да, то есть как, как развивать свои страницы, как оформлять свои страницы, а, какие фотографии выкладывать, как оформлять именно свой профиль, а, как часто делать посты, так называемый контент-план, да, а, какие посты нужно делать, как правильно писать текст по копирайтингу, в каком формате снимать видео, то есть это все, это все классно, да? но в итоге он сталкивается с тем, что на, на это уходит глобальное количество времени, то есть это отлично, когда вы прошли такие курсы, да, вы приобрели какие-то новые навыки, это классно на самом деле, но потом человек садится за компьютер начинает сталкиваться с реальностью, да? то есть, он начинает в режиме реального времени, начинает что-то делать, но видит, что эффективность потраченного времени да, на раскрутку своей страницы, она не такая уж и серьезная. То есть в итоге человек а, жмет кнопочки, выкладывает посты, делает какой-то контент, снимает, тратит кучу времени, но а, аудитория контактов у него не расширяется. Да? А, вот это первая ситуация. Uh, Но ну это нормально, да, вполне. То есть вторая ситуация, когда вы потратили кучу времени, у вас начинает расширяться аудитория, а потом нужно приступать к монетизации этой аудитории. То есть сделать так, чтобы вот эти контакты, которые к вам пришли люди, да, они начинали... Uh, приобретать то, что вы хотите им предложить. И неважно, это ваш собственный бизнес, либо мини-бизнес, там чем вы, возможно, в домашних условиях чем-то занимаетесь, либо вы сотрудничаете с какой-то компанией, неважно, это MLM-компания, не MLM-компания. То есть вы выставляете свой какой-то продукт, которым вы занимаетесь, и пытаетесь монетизировать. Опять же таки, не зная потребностей тех людей, которые находятся у вас в подписчиках. Вообще интересно им это, неинтересно им это. То есть, потому что переговоры, продажи, плюс конкуренция, да, это все такие серьезные вещи. И продавать-то любит, то на самом деле не каждый. Вот мы в свое время подумали, было бы здорово при помощи наших технологий, потому что технологии сейчас это позволяют сделать, объединить вот эту вот огромную массу людей да, в одну единую такую глобальную платформу, да, чтобы, с одной стороны, при помощи технологий люди не тратили кучу времени, но, с другой стороны, они могли поучаствовать в такой глобальной распределенной такой сети дата майнинга и, в конце концов, начинать зарабатывать на своих контактах. Да. То есть вот так вот родилась идея. И если мы с вами сравним Сколько нужно потратить деньги, денег на раскрутку своей социальной сети? Это я вам сейчас, к примеру, говорю: то есть, вообще, в среднем, да, то есть, если вы хотите раскрутить один, одну социальную сеть, не 4, 5, 10, а хотя бы одну, если вы просто там позвоните фрилансеру, то есть найдете его, там, либо вам кто-то порекомендует человека. на удаленке, то есть это в среднем 150 долларов в месяц за одну социальную сеть. За две социальные сети, вы считаете, умножайте, умножайте за три, за четыре, потому что во всех социальных сетях разные условия работы, опять же, разные охваты, то есть Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, там, тот же самый Instagram, TikTok, LinkedIn, а, то есть по большому счету у вас 5-6 соцсетей, и все это довольно-таки затратно. Даже если за каждую социальную сеть вы будете платить за работу с вашим аккаунтом от 100 долларов в месяц, 5-6 социальных сетей, но ну, это достаточно такой серьезный бюджет. А, причем а, нужно еще понять, что как потом туда продавать. Да, вот это одна история. А если вы а, наймете какое-то рекламное агентство, которое специализируется на раскрутке социальных сетей, то есть это от 450 долларов за одну социальную сеть. Даже если вы оптом будете раскручивать не одну а, а 3-4 социальные сети — это тоже достаточно серьезный бюджет. Uh, ну и опять же таки нет гарантии, что они вам, только, они вам опять же таки только uh, увеличат возможно потенциальную аудиторию клиентов, а дальше нужно вам самим будет в эту аудиторию что-то продавать. А это бесконечно 24 часа в сутки сидеть за компьютером. Вот продукт uh, Data Mining, он позволяет человеку, не, как бы не тратя время да, на работу социальных сетей, то есть не менять свой привычный распорядок дня, да, то есть вот как он привык работать по своему, жить по своему графику, допустим, он ходит на работу uh, таких людей, огромное количество там по какому-то рабочему графику. Пять дней, допустим, он уходит на работу, два дня у него выходные, тому привык вечером заниматься там фитнесом, либо там с детьми, выходные он с семьей проводит. Ну, у всех разные да, как бы планы да, на месяц, на неделю. Вот Каждый в своем графике привычно и живет. Так вот, чтобы не менять распорядок, а поскольку социальные сети есть у всех, мы предлагаем всем, то есть не всем, а вот мы можем набрать всего лишь 100 тысяч человек в данный продукт. Это вполне сам, самодостаточный продукт, который позволяет вам подключить все свои аккаунты, используя тот тарифный план, который вам больше подходит. То есть тарифных планов у нас три. Это 100 долларов, 150 долларов и 250 долларов. У вас все описания есть в личных кабинетах Академии частного инвестора. Можете посмотреть ваши АИПы, там есть отличия вот этих вот тарифных планов. То есть человек для себя выбирает тарифный план, и он не платит каждый месяц, он платит всего один единственный раз. Это разовый платеж. Да? Он может переходить с одного тарифного плана на другой. Естественно, самый выгодный – это безлимитный тарифный план за 250 долларов. Но что человек имеет? Имеет человек возможность подключить все свои социальные сети, которые у него есть, которые, ну, в рамках того тарифного плана, который он, естественно, выбрал. И в итоге наш искусственный интеллект, то есть наш сервер, начинает вам после подключения расширять базу, будущих потенциальных ваших клиентов, то есть он расширяет вам список контактов, он начинает предлагать человеку дружить с вами, да? ну, естественно, у кого-то это чуть быстрее происходит, чуть позже, но самое главное, вы не тратите время, вы как привыкли работать а, со своей социальной сетью, вот вы заходите в нее три раза в неделю, да? вот а, так же и заходите, а, и больше не тратите на это время, вы, вы, вы привыкли выкладывать один пост в день, или там два поста в день, вы также это и делаете. То есть вы не превращаетесь в самом специалиста вы не спите и не ночуете за компьютером, вы не ведете постоянную активную переписку сотни миллионов людей, да? потому что это реально невозможно, это надо запомнить каждую переписку, все вот эти контакты держать в голове, либо использовать CRM, либо на бумажном носителе. То есть это огромная-огромная работа. Так вот, когда за вас это делает наш искусственный интеллект, да? то есть его задача основная – набрать базу, а это очень важно. То есть у нас идет с вами Несколько этапов развития. То есть, первый этап это формирование количества дата-майнеров. Естественно, эти дата-майнеры в пассивном режиме при подключении продуктов дата майнеров начинают набирать а, потенциальных клиентов во всех социальных сетях вот сейчас мы работаем с linkedin сейчас у нас тестируется вот тут как раз был вопрос версия для компьютера сейчас с сегодняшнего дня приступили к тестам декстоп версии для компьютера не вот ту программу которая от, от, от сервера облачным майнингом занимается до да, добычи вот этих вот контактов в социальных сетях когда вы ставите программу на компьютер и сами можете регулировать скорость майнинга вот с сегодняшнего дня запустился тест я так думаю, в течение недели, почему тест? Потому что вот эти две закрытые группы, там две группы, которые тестируют этот вот версию для компьютера, они сейчас должны вот в закрытом режиме оттестировать все баги, ошибки и так далее. Как только мы поймем, что все ошибки устранены… Все, мы начинаем декстоп-версию давать всем, да, и все, кто приобрел продукт датамайнер, все себе может скачать на компьютер бесплатно, поскольку это входит в условия тарифного плана. И сразу же добавляем туда еще две социальные сети, это ВКонтакте и Одноклассники. Ну и в конце октября, как вы уже слышали новости, мы добавляем уже возможность работы всем датамайнерам с видеохостингами. Мы начинаем добавлять YouTube. Это вообще колоссальная штука. И ждите презентации. Она будет презентация именно по направлению видеохостингов. Как дата майнер может зарабатывать на, не только на социальной сети, да, вот именно, а вот еще на видеоформатах. Мы будем проводить 23 октября. Ну и будут хорошие новости еще в эту субботу 17 -го. Так в итоге что человек имеет? В итоге человек, подключая себе продукт датамайнер, он не тратя времени, начинает увеличивать количество контактов в социальных сетях. То есть у него в одной сети начинает расти количество друзей, в другой сети начинает социальное расти количество друзей, в третьей, в четвертой, в пятой. И в совокупности, поскольку искусственному интеллекту без разницы, какие то социальные сети, он воспринимает это все как одну такую глобальную огромную базу контактов, базу данных. Да, к чему мы, в принципе, и стремимся. По сути дела, мы запускаем некую свою платформу. Да, свою платформу, э, это даже сложно назвать социальной сетью, э, поскольку это новый формат делового общения, да, такого делового общения, когда основную часть работы вот, в этой огромной базе в дальнейшем будут делать именно цифровые двойники, то есть ваши помощники. То есть такая деловая социальная среда – это новый формат, Продаж это новый формат рекламы, это персонализированные продажи, но а, нужно понять, что просто наработать базу, да, из количества каких-то контактов, но ну, это ну, ну, ну, ну так да, имеете вы базу, имеете в базу. Это все равно что, допустим, имеете вот так вот список имейлов, да, или список контактов, там Иванов, Иван Иванович, email и телефон, там ну допустим, где он работает. В принципе, это не особо о многом говорит, а вот извлечь из этой базы какую-то выгоду, вот тут как раз и очень важен продукт даты майнинга, поскольку при помощи модуля аналитики, да, вот это вот самое важное, при помощи модуля аналитики мы начинаем анализировать вот эти вот все контакты, которые мы с вами майнинг которую мы нарабатываем на всех социальных сетях. То есть искусственный интеллект начинает анализировать профили, чем занимается человек, какую музыку слушает, фильмы, на какие ссылки переходят, чем он интересуется, кого лайкает, что читает, что репостит. То есть это огромная кладезь в количество информации внутри вот этой огромной, огромной базы. И вот при помощи вот этой информации мы с вами имеем такую уникальную возможность выстраивать уже персонализированные продажи под потребности каждого человека. Да? То есть, поскольку мы понимаем, что человек ищет в данный момент времени, чем он интересуется, да? что он хочет приобрести, да? куда он хочет поехать. Ну, то есть мы начинаем работать уже непосредственно под потребности, а это очень важно для крупного производителя, то есть ну, это очень важно для серьезных-серьезных производителей любого вида товаров и услуг. Да? Поскольку мы обладаем вот этими знаниями, во-первых, мы можем сами делать новые инновационные продукты да, под эту базу, которые связаны с нашим направлением IT-технологии, блокчейн-технологии, и также мы можем заключать договора, а мы это и будем делать централизованно от, с конкретными производителями, а это разные направления рынков, это банковские, финансовые, страховой сектор, туризм, это бьюти-индустрия, красота, здоровье, то есть это все секторы, которые мы с вами имеем, то есть это рынок e-commerce, это все, что продается в интернете, и как я там буквально в субботу говорил, то есть рынок e-commerce, меня имеет колоссальный, e-commerce, друзья, это интернет-коммерция, это когда происходит, ну, как бы это все продажи в интернете, алиэкспресс, амазон, Азон, Рибэй, то есть все вот эти огромнейшие торговые площадки и гипермаркеты, так вот, Рынок товарооборота, этого огромного колоссального товарооборота в 2019 году, именно в рынке e-commerce, составил 3 триллиона 460 миллиардов долларов. То есть представляете, какие обороты за год происходят в рынке интернет-коммерции. Поэтому у нас с вами сейчас есть уникальнейшая возможность, когда мы с вами можем зарабатывать не только на рынке, так скажем, инвестиционном, участвовать в каких-то венчурных проектов, предположим, да, каких-то инвестиционных проектов, именно в пассивном режиме, то, что вот вам больше всего нравится, да, то есть всем людям, то есть они отдают деньги в доверительное управление компании нами стали участниками глобального портфеля, да, инвестиционного, компании инвестируют в разные сектора, происходят там разработки, улучшаются, там золото добывается, еще что-то переходит, происходит переоценка, Капитализация растет в портфеле, да, то есть это классно, это здорово, и в том числе а, вы также являетесь, то есть мы входим тоже в глобальный портфель NEMI, поскольку 50 на 50 работы а, они являются инвесторами, а, но также, также мы охватываем не только инвестиционный сектор, мы с вами еще охватываем рынок e-commerce, и вот это основная задача, чтобы партнеры нами зарабатывали по всем направлениям, включая вот этот рынок электронный интернет, коммерция, интернет-продаж. То есть это гл глобальная индустрия, и вот это нам с вами позволяет сделать продукт дата По сути дела, да, то есть ничего сложного, включая продукт дата майнинг, вы приводите в порядок свои социальные сети, то есть просто-напросто поддерживаете их в актуальной форме, обновляете свою фотографию, свою анкету, выкладываете какие-то посты, свою социальную жизнь, поехали, ну, как обычно, да. Вот, и вам начинает увеличиваться количество контактов. Потом мы начинаем эту базу анализировать, да, анализировать, и уже начинаем в нее продавать. Да? И не это, дел, это делает не дата-майнер, дата-майнеру не нужно искать, бизнес, как туда привести кого-то, как в эту базу что-то продать. Это делаем мы, как IT-компания, поскольку мы понимаем потребности вот этой всей огромнейшей аудитории да, за счет модуля аналитики, за счет того, что мы понимаем, что человек ищет, что он хочет приобрести. Да, это первое. Второе, мы сами, как IT-компания, в различных странах, в различных юрисдикциях заключаем договора с разными производителями и начинаем, используя ваш аккаунт, да, вот так вот бесшовно, в личную переписку вашей аудитории, начинаем предлагать то, что человек и так хочет приобрести. То есть, и в этом глобальных таких серьезных масштабах происходит, ну, как и любая, в принципе, любая продажа, любые планы по продажам, они все, все, все работают на, ну, по, по теории вероятности, по математике, по теории больших чисел. Поскольку у нас с вами огромная база, представьте себе, что 100 тысяч ну, даже, вот, к примеру, 50 тысяч дата майнеров, всего лишь 50 тысяч, а нам нам, нам надо, больше ста не надо. 50 тысяч дата майнеров, если в среднем у каждого по 20 тысяч друзей в совокупности, да, то есть в нескольких социальных сетях не в одной, а в нескольких. Допустим, в четырех социальных сетях у одного дата майнера 20 тысяч друзей. А у вас таких 50. Это 1 миллиард пользователей, чтобы вы понимали. А это огромнейшая база, которая нам позволяет достаточно серьезно зарабатывать уже на рынке интернет-продаж. Так в итоге, э, в итоге, что получается? Мы начинаем в эту базу продавать, как только из вашей аудитории друзей да, приходит клиент, а так или иначе это произойдет. Естественно, мы делимся прибылью, вот это как раз та есть шеринговая экономика, когда мы заинтересованы э, в людях, которые с нами сотрудничают, и в разделении прибыли, а люди да, заинтересованы в нас, как в компании, которая дает возможность зарабатывать на рынке э, социальных сетей и в рынке e-commerce. То есть мы начинаем в нашу базу, Формировать продажи вот этих вот крупных корпораций, разных разных, разных разных направлений. Но ну, и это классно. То есть, по сути дела, человек имеет пассивный доход не от инвестиций, а пассивный доход а, от продажи в его базу клиентскую, в эту обширную базу клиентов, которую мы сейчас формируем. Да? А, по сути дела, да, это действительно пассивная прибыль, это раз. А, Во-вторых, у вас доходность есть с инвестиционного портфеля инвестиционного сектора, и доходность есть с продукта DataMine. И, естественно, мы в эту базу потом начинаем предлагать еще дальнейшие наши разработки, которые позволяют вам точно так же а, зарабатывать не только на продукции DataMine, еще на HTML, еще на блокчейн-технологии, на, на блокчейне CryptoUnit компании ними и на всех, на всех, на всех продуктах, которые мы в ближайшее время будем выводить. Вот такая вот уникальная штука, я сегодня постарался рассказать именно простыми словами, чтобы не использовать какие-то там серьезные термины, терминологию. То есть но вариантов монетизации, да, их на самом деле несколько. Вот я сейчас рассказал о таком самом простом пассивном варианте, когда человек ничего не делает. Да, то есть вот он говорит, я хочу, заплатил один раз 250 долларов да, за продукт Data Mining, подключил свои социальные сети и он просто наблюдает, как это происходит. Да? В принципе, ничего тут такого сложного и такого как бы, нового изучать не нужно. Да? Но если вы, еще мы даем YouTube, вот там нужна будет активная от вас деятельность, активная в плане то, что вам будет необходимо, если вы хотите, конечно, зарабатывать еще больше, а я думаю, все хотят, потому что человек такой существован, который хочет иметь больше, затратив одну сумму. Да? То есть там будет. Задание каждому даваться в личный кабинет дата-майнинга, когда он определенные видеоролики, которые мы сами делаем при помощи нашей нейросети, создаем огромное количество видеороликов, мы эти видеоролики а, публикуем в личный кабинет каждому дата-майнеру, и ему эти видеоролики нужно будет закачать свои, то есть буквально делов на час, да, то есть закачать свои а, YouTube-каналы, Facebook, тоже, в том числе в раздел «Видео ВКонтакте». То есть в ТикТок скорее всего тоже, да, ВИМЭ e видео, то есть так далее, то есть, на всех платформах. То есть это два финансовых потока. Первый поток это от денег, от социальных сетей, от модели переписки. Второй финансовый поток это уже видео да, это вот классно, да, и, То есть по большому счету дата майнер имеет возможность зарабатывать не только с модели социальных сетей путем переписки и формирования базы, но еще и с видеоформатом. То есть мы э, забираем огромные, огромные с вами рынки. Ну, естественно, продукт должен набрать некую, так скажем, некую, то есть должно пройти некий период времени формирования базы. Понимаете? И я так думаю, что к Новому году мы уже покажем первую пассивную прибыль дата-майнера. То есть дата-майнеры получат свои первые какие-то деньги от продаж в эту базу, поскольку мы сейчас заняты, как раз подключением так, еще двух социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, и YouTube мы хотим дать, уже в октябре. То есть а, вот эти вот четыре социальные сети, ВКонтакте и Одноклассники, плюс YouTube, а, позволит нам уже достаточно серьезно, а, сейчас у нас база ВКонтакте больше двух миллионов, и в день добавляется, ну, если раньше добавлялось от 10-12 до 40 тысяч, то есть, я сейчас смотрю статистику уже за октябрь, у нас это добавление в общую базу контактов где-то в среднем от 20 тысяч ежесуточно. То есть даже вот при нынешних масштабах мы в месяц прирастаем с вами ну, в среднем на 600, ну, почти на миллион контактов. Это классно. То есть это достаточно серьезно. Количество дата майнеров увеличивается с каждым днем. Людей, кто приобретает продукты, прод... именно тарифные планы. Тарифные планы продаются по всем странам. Да? То есть и мы с вами сейчас имеем международную, международную, глобальную Базу. Это. А теперь представьте, что вы еще занимаетесь, вы хотите еще дополнительно зарабатывать. Не только то, что мы с вами делимся прибылью от продаж в вот эту базу, а то, что вы еще занимаетесь каким-то своим мелким бизнесом, да, своим каким-то, ну, предположим, вы э, занимаетесь, ну, то есть, являетесь участниками глобального портфеля NEMI, да, то есть у вас инвестиции, там идет капитализация, у вас есть крипто-юниты, у вас есть продукт даты майнинг, да. То есть, который вам в пассивном режиме, в ближайший перспективе будет давать какую-то первичную прибыль от продаж в эту базу. Ну и, предположим, вы еще являетесь там мелким предпринимателем, который ну, дома, да, в домашних условиях, либо там какой-то у вас там, мини производство есть, я не знаю, что-то делаете, товар услуга. Вы еще сами самостоятельно, в свою же базу, совершенно без нас, с нами делиться ничем не нужно. Вот имея 5-7 социальных сетей плюс видеоформат, вы еще можете свой продукт продавать именно в эту базу. То есть представляете себе, то есть, Nemi, вы от NEMI получаете доход, от продукта Data Money получаете доход это в пассивном режиме, плюс сами активно можете монетизировать свою базу а, за счет наших дальнейших разработок. То есть это цифровой двойник, который мы вам лично каждому дадим. Не цифровой двойник, а академия частного инвестора, который продает продукты нашей академии частного инвестора, а вы можете получить своего цифрового двойника, настроить его под свой продукт. И, допустим, у вас в базе есть там 200-300 тысяч э, потенциальных клиентов, и вы можете постепенно, постепенно за счет цифрового двойника, который за вас ведет вот эту, вот эту рутинную проработку, который ведет эту переписку, вам, конечно, необходимо будет самим его обучить, вашей модели поведения, как раз вот в этом и есть задача. То есть постоянное обучение, машинное обучение искусственного интеллекта. То есть вам необходимо будет загружать, как вы именно отвечаете на вопросы под ваш продукт, как вы ведете диалоги в переписке либо по телефону. Но это классно. Ну, Обучив его первичные, потом постоянно обучая, вы имеете своего цифрового двойника, который за вас работает во всех социальных сетях. Вы поставили ему задачу, и он начинает, начинает работать, работать, работать, и вам выдает уже потенциальных интересантов. Когда то есть, человек говорит, слушайте, да, мне это интересно. Вот когда а, вам пришел сигнал, что у вас сегодня 15 человек, которым уже интересно, да, поговорить с вами, вот тогда вы включаете Zoom и начинаете либо там встречи проводить, либо в Zoom общаться, но уже с потенциально заинтересованным человеком. То есть вы можете, помимо того, что мы с вами делимся прибылью, вы еще можете еще сами монетизировать вот эту базу, понимаете? а там на самом деле вариантов очень много рождается, то есть вы можете а, построить, вот представьте себе, я э, там имею мелкий бизнес, к примеру, да, и вот а, сегодня вы мне написали, да, сами, сами же, да, Рига, Иркутская область, Воронеж, а, разные регионы, да, я вот сказал, ребят, слушайте, вот нас с вами сегодня в зуме такое количество людей, у вас всех есть продукт дата майнинг, у вас есть социальные сети, и у меня тоже есть, но я еще занимаюсь своим бизнесом. То есть, по сути дела, я с вами познакомился, говорю, ребята, давайте вы будете продавать мой продукт в своей базе, да. А я вам буду за это платить процент с продаж. То есть я имею уже готовую агентскую сеть, как мелкий предприниматель. Да? Готов с вами, если вы будете продавать своей базой мой продукт, делиться прибылью, переводить вам за продажу деньги. Да? То есть по сути дела идет масштабирование моего бизнеса. То есть я только выстраиваю доставку и логистику, а агентская сеть у меня есть. То есть помимо того, что вы зарабатываете на пассивном решении то, что мы делаем, то, что группа компании «Эврич» делает, вы еще сами можете внутри делать такие разные коллаборации, интеграции друг с другом, что позволит вам монетизировать несколько раз эту клиентскую базу. И представьте себе, что мы еще с вами делаем общем, то есть это огромная такая а, платформа, которая позволяет зарабатывать вот, не только на тех, на контактах, вот эту платформу, да, майнин, мы еще с вами еще переходим в режим видео формата, когда мы забираем органический трафик со всех Видеохостингов хостингов Это на самом деле, друзья, очень классно. Я думаю, я сегодня очень просто рассказал, специально без слайдов, поскольку слайды ну, не особо люблю. То есть выгода на самом деле колоссальная. Продукт очень недорогой. Да? То есть мы специально сделали порог 100 долларов, 150 и 250 долларов тарифные планы. Это разовый платеж. Это может позволить сделать себе каждый человек, который заинтересован, который, знаете, который может мыслить на перспективу, который может предположить, что будет через год, через два, через три. А чем дальше там, мы сейчас с вами понимаем, что время идет и все уходит в интернет, и нужны инновационные продукты, инновационные способы рекламы. Да? То есть как раз мы с вами вот и находимся в самом, не то что тренде, мы даже чуть дальше. Да? Пока что еще до нас, а, так еще никто не пробовал делать. Да? А, именно в таки, так, такие формы, так, я бы даже сказал, имея какую-то коммерческую наглость в таком формате, забрать аудиторию себе и работать самостоятельно. Но, тем не менее, все крупные корпорации, они начинали, то есть Apple, Google, Microsoft, посмотрите, топ-10 самых богатых компаний, это все IT-компании, это все IT-проекты, которые когда-то начинали мыслить инновационно, которые начинали, начинали с гаражей и подвалов, с идеей, с какой-то небольшой группой людей, которым нравилась эта идея, которым потом переросли в такие вот глобальные серьезные Компании, которые как раз и руководят сейчас рынком. Вот. У нас с вами имеется сейчас такая же возможность, когда мы можем под себя э, перераспределить некую долю рынка. И если мы ее под себя заберем, а мы заберем какую-то часть, ребят, поверьте, нам всем хватит. Да? Если в среднем дата-майнер будет даже зарабатывать в пассивном режиме от тысячи, полторы тысячи в месяц долларов, да, я считаю это классно, когда ты по большому счету ничего не делаешь, а за тебя новые технологии тебе генерят какой-то дополнительный доход. Это же классно, в принципе, мы все к этому ведем. В XIX веке произошла промышленная индустриальная революция, когда появились поточные методы производства, вот эти вот из ремесленников выросли целые цеха, да, и под, перешло перераспределение, то есть ну, новая экономическая модель в том числе. А сейчас наоборот происходит, из таких вот глобальных производств все сворачивается в более компактные, 3D принтеры и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы опять переходим к тому, что за счет новых технологий мы можем производить что-то не в глобальных как затрачивать кучу энергии, время да, времени и энергии в прямом понимании, да, это нефть, это газ, то есть, ну, энергоресурсы. То есть мы можем производить что-то в более меньших условиях, опять дома там в домашних используя новые технологии поскольку эти все поточные методы труда то есть производство они сворачиваются в мини то есть более компактные производство и используя новые инструменты интернет это э, социальные сети видеохостинг и, и искусственный интеллект в совокупности мы с вами можем Опять же, таки зарабатывать уже совсем по-другому, а это инновационный формат предложения, инновационный формат рекламы. Да? И вот мы с вами сейчас находимся на формировании вот такого этапа, который, я так думаю, если мы с вами все вместе соберемся и так будем поинтенсивнее работать, мы закончим в течение года, наберем вот эту необходимую массу дата-майнеров из 100 тысяч человек. Закроем вход всем, то есть больше дата-момент мы принимать не будем, это более чем предостаточно, и постепенно начнем уже переходить ко второму этапу, я не имею в виду форме пассивного дохода, пассивный доход будет раньше, а вот глобальную такую делать платформу и новый формат делового общения в вот этой среде, да, которую мы сейчас подготавливаем, вот я думаю через год уже будет более интересно, но и соответственно и цены. Через 4-5 месяцев вход в продукт по датамайнинг будет совсем другим. То есть мы повысим тарифные планы, поскольку ну, вначале это понятно. А дальше, когда уже продукт работает и дает ту самую, какую-то уже показывает прибыльность, естественно, тарифные планы будут подрастать. И в ближайшее время, кстати, будет увеличены тарифные планы. А насколько и когда, какие акции нас с вами ожидают в октябре и когда будут увеличены тарифные планы, мы вам расскажем в пятницу, 17, 17, 17 октября будет проходить зум в 15.00 по московскому времени в эту субботу. Поэтому сообщите всем, кто сегодня не присутствовал, смотрите новости да, о ваших личных кабинетах. Новостную рассылку э, в эту субботу. Непосредственно мы расскажем, какие акции нас ждут на следующей неделе какие акции через неделю и когда будет повышена стоимость тарифных планов по продукту дата май. пока тарифные планы не повышаются рекомендуйте всем неважно какой тарифный план человек возьмет совершенно не важно важно то что количество людей в продукте внутри да, вот этой глобальной платформы начинает уже увеличиваться и мы с вами имеем международную площадку. Вот, друзья, если коротко о датамайнинге, я думаю, на сегодня предостаточно. Давайте-ка а, теперь поработаем с вашими вопросами. Какие вопросы есть, что непонятно по продукту датамайнинг, можете сейчас писать в чат, я с удовольствием на все вопросы отвечу. Алексей, я вот, к сожалению, Алексей пишет, Дмитрий, подскажите, что означает мины, контакты для вашего аккаунта LinkedIn и внизу, число 8. Я вот так не сориентируюсь, если вы сделаете скрин, скрин да, вот, личного кабинета и пришлете, я вам, конечно же, отвечу. А так мне очень сложно сказать. Майн, майн, контакты для вашего аккаунта LinkedIn и внизу, число 8. Не могу сказать, пришлите, пожалуйста, скрин. Людмила Испания, вам писали, майнинг друг друга. Майните друг друга не потому, что дата-майнинг так работает, это потому, что к вам друзья, социальные сети друзья устроили, устроены таким образом. Мы не майнинг друг друга. Сама алгоритм продукта дата-майнинг внутри социальной сети, он выстраивается по совершенно другим параметрам. Но любая социальная сеть, она работает по принципу, как мы уже рассказывали, нескольких кругов. То есть первый круг друзей, второй друзья друзей, друзья друзей, друзья друзей и так далее. Естественно, если у вас выставлены интересы в таргетинге, в основном, что касаемо NEMI, и к вам люди добавляются с NEMI, да, с Average на данном этапе, поэтому у вас и происходит в первичном круге да, некий такой процесс добавления друг к другу алгоритм самого продукта дата майнинг внутри социальной сети он не строится на добавлении вас друг к другу возможно какие-то пересечения но в основном нас интересуют новые контакты но на первоначальном этапе вот я если я захожу в свой linkedin естественно ко мне сейчас добавляются очень много людей из name is average отовсюду со всяких стран присылают сами плюс дата майнинг там через кого-то кому-то что-то предлагает но мы заинтересованы в наработке новых контактов вам поскольку нас э, больше волнует эта база. Поэтому я вам рекомендую прежде всего в настройках, в настройках личного кабинета убрать таргетинговые слова и убрать страны. Вот. И он постепенно уже будет выходить на совершенно новые контакты. А так да, потому что к вам добавляются, вы добавляете, Но в этом ничего страшного нет. Как только он отработает вот этот вот первичный круг, он уже выйдет дальше. Но поменяйте лучше таргетинговые слова, вот именно в настройках, чтобы у вас... Были разные интересы. Я, например, это делаю раз в неделю, я захожу в личный кабинет, убираю таргетинговые слова и, допустим, ставлю одно слово на какое-то отдельное направление. Допустим, коммерческая недвижимость, жилая недвижимость, маркетинг, чтобы у меня были разные специалисты, разные люди с разных стран по разным направлениям. Алексей, вы сделайте, пожалуйста, скрин личного кабинета и скриншот пришлите либо мне, либо Борису, либо в нашу техническую службу поддержки, и они вам ответят, потому что мне так сложно сориентироваться. Приходит, Людмила пишет, приходит часто приглашение от предпринимателей нейми. Ну так это они вам в ручном формате предложения пишут, понимаете, это не дата майнинг делает, они с вами вручную дружатся. Дата майнинг, он не добавляет людей из NAMI. они вам вручную присылают. Дмитрий, как понять, не только в рабочем кабинете дата майнинг, но и в соцсети LinkedIn происходит не количество людей. Алексей, у вас есть в личном кабинете дата майнинг такой кружочек со стрелочки. Если его нажать, у вас обновится страница, да, то есть внутри кабинета дата майнинг и синхронизируется с LinkedIn. И тогда она будет совпадать. То есть Потому что майнинг работает постоянно, количество людей, он рассылает, рассылает, рассылает, предложение о дружбе, рассылает, кто-то добавляется, кто-то не добавляется, это естественный процесс, вот. но э, он не постоянно синхронизируется с вашим аккаунтом в да? есть, Допустим, в Ринкеде не добавилось 15 человек, а в кабинете Digital Doubles у вас как было, допустим, 150, а там добавилось здесь, там 160 стало. И вы хотите, если вы хотите, чтобы цифра совпадала, нужно нажать такой кружочек со стрелочкой, чтобы он сделал обновление, синхронизировался, и тогда у вас цифры будут совпадать. Людмила, это не мне нужно говорить, пускай смотрят и не присылают приглашения. То есть, ну, как, если люди к вам добавляются в друзья, это не делают дата Если они хотят с вами подружиться, ваша задача либо дружить с ними, либо не дружить. Да? То есть хотите добавлять себе людей из NEM, хотите, не добавляйте, то есть это на, на ваше усмотрение. Но дата-майнинг не приглашает людей из NEMI. Он работает по, по строго заданным алгоритмам, то есть которые интересны для всех. Это новые контакты, а, естественно, есть какие-то пересечения из общих кругов друзей. Вот если вы хотите, чтобы пересечений не было, то вам нужно кого-то принять из НЭМИ, кого-то не принимать из НЭМ. Но это пока, пока только LinkedIn, но и у нас еще есть также и Facebook, и ВКонтакте, и Одноклассники сейчас будут. Там у вас будут меньше пересечений, и вы вправе решать, кого добавлять, кого не добавлять. Можете почистить свой список контактов LinkedIn, вручную кого-то удалить, если вы не хотите людей из -за его речи, да, в друзьях можете удалить. Все. Так, какие еще, друзья, Вопросы? Но самое главное, да, вот я смотрю, что люди еще путают, поскольку возникает вопрос. Продукт Data Mining, друзья, это не сервис по раскрутке аккаунта. Это продукт, который позволяет зарабатывать на социальных сетях. Ни один сервис по накрутке друзей, людей по раскрутке аккаунта, автолайкинги, автопостинги, различные программы, какие-то рассылки, воронки, они не занимаются монетизацией. Это сервис по накрутке друзей, а продукт Data Mining – это глубокий продукт, который на первоначальном этапе увеличивает количество подписчиков, потом мы приступаем к монетизации, используя модуль аналитики. То есть ни один другой сервис такие вещи не предлагает. Поэтому, если вам будут говорить, а это вот там накрутки, нет, это не накрутки, это совершенно другая технология. Совершенно другая технология. Сервисов по накрутке, там их очень много, там непонятно, кого добавят, какая целевая аудитория. У нас идет добавление органического трафика именно существующих людей это раз. И основная задача не добавить, а извлечь новые знания. То есть проанализировать и потом уже приступить к монетизации. И набрать огромное количество вот этой деловой среды, которую мы потом в дальнейшем будем использовать как новый формат делового общения. Вот. Поэтому если человек сравнивает с какими-то сервисами, Сразу ему говорите, это совершенно две разные вещи. То есть плюс сервисы берут с ваш ежемесячно за подписку, да, за накрутки или за количество э, людей. Да, в нашем случае один только платеж. Так, э, друзья, какие еще есть вопросы? Так, друзья, ну если вопросов нет, спасибо, что сегодня пришли. А, давайте по вторникам встречаться регулярно, чаще, чтобы нас было больше. да, И а, не забывайте, что в эту пятницу, ой, в эту субботу, извиняюсь, 17, 17 октября в 15.00 а, будет проходить международный ЗУМ, да, естественно, с переводом на разные языки, на разные страны, где мы расскажем об акциях по продукту Tatumani, об изменении цен. А, по каким числам это будет происходить, в какие сроки, когда будут акции. Все это мы расскажем 17 октября, 15 минут. Мы обещали рассказать, как настраивать социальные сети. Любовь я не помню. То есть вы имеете в виду, как, как настраивать, именно как работать, как делать аккаунты, да, какие фотографии. Да, это будет отдельное обучение, которое мы сейчас формируем. Настраивать социальные сети, нет такого понятия настраивать, можно рекламу внутри социальных сетей, мы этим не занимаемся. Единственное, что мы будем рекомендовать, проходить обучение, оно будет платное, какой-то платный курс однозначно будет. То есть, как оформить аккаунт, какой контент-план, как его выбирать, какие посты, фотографии, с какой периодически, на, что писать, на какие темы писать. Да, это, этот курс формируется. Но мы его будем тогда уже показывать, этот курс, когда дата майнеров будет ну, хотя бы минимум 10 тысяч человек. Вот. Сейчас этот видеокурс пока что прописывается контент этого видеокурса. Там будет сразу обучение в двух направлениях по нескольким социальным сетям. Это, естественно, видео форматы, это YouTube, как открыть канал, как с ним работать, как сделать аккаунт в ВК, в LinkedIn, Facebook. Как, ну, то есть, такой, такой вводный курс, да, мы это будем делать. На данном этапе такой курс не нужен, поскольку у вас уже есть аккаунты, это в LinkedIn, нет ВКонтактов, Одноклассники. А, более подробно как работать, как лучше работать со своей социальной сетью, с какой-то периодичностью, это мы однозначно будем делать такой обучающий курс. Он будет тоже, скорее всего, как АИП а, внутри а, компании Naming, да, он будет платный курс, но он будет, не будет дорого стоить. Но ну, в любом случае мы это сейчас уже делаем. То есть мы уже прописываем некий э, там, план вот этих вот видеоуроков, видеоформатов, какое количество, ну и так далее. Мы это делаем. Сейчас пока что в этом нет нужды, поскольку э, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники, там ничего сложного нет. Вот потом уже да, мы будем рассказывать, как улучшить, да, то есть, э, как улучшить, грубо говоря, чтобы ваша социальная сеть, ваш аккаунт был более привлекательным. Да? Как с ним работать, какая периодичность постов, что интересно, что неинтересно. Мы сейчас к этому готовимся. Так, ну что, друзья, если больше вопросов нет, всех благодарю за внимание. До встречи всем 17 октября в 15.00 на международной конференции, в том числе и по продукту, да,